Здравствуйте, друзья! И сегодня я задумалась о том, что бы можно было бы купить за миллион рублей для повседневной езды. Встречайте! 212! автомобиль 2013 -го года и наверняка вы уже много раз смотрели на него обзор сегодня я хотела бы дополнить эти обзоры своим мнением рассказать об автомобиле некоторые тонкости может быть которые вы не встречали ранее Само собой, Е-класс – это огромный салон, вместительный багажник и потрясающая отделка салона. Комфортно расположившись на заднем диване, наняв себе водителя, можно спокойно заниматься своими бизнес-делами. этот автомобиль славится надежностью своих агрегатов, семиступенчатым автоматом и малым расходом топлива в городе. Всего 9 литров. В управлении автомобиль мягкий. Шумоизоляция у автомобиля потрясающая. При набирании скорости руль становится более жестким. положен двухлитровый четырехцилиндровый турбомотор, мощность которого 184 лошадиные силы. Конкретно эта версия заднеприводная, но есть еще полный привод. Скажу вам по секрету, что обслуживать данный автомобиль не так уж и дорого, если подходить к этому с умом. Ребят, вы только посмотрите на этот дизайн, на эту оптику. Ездить на таком автомобиле более чем престижно, тем более если это Ешка. Сейчас в комментариях могут написать, что за миллион рублей можно купить Kia Rio или Solaris. Но, ребята, это Mercedes, и он того стоит. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!